Уже не первый год идет противостояние этих двух техник. Техника микроблейдинга и техника аппаратного татуажа. Лично я на стороне аппаратного татуажа. И сейчас я буду уничтожать микроблейдинг. Микроблейдинг славится тем, что очень сильно травмирует кожу. Его процесс заключается в том, что делают микронадрезы и уже в них втирают пигмент. Аппаратная же техника делается по-другому, с помощью аппарата и иголочки пигмент поступает в очень верхние слои кожи, тем самым он практически не травмирует кожу. После того, как в микроблейдинге вам сделали микронадрезы, туда втерли пигмент, это все начинает заживать очень непредсказуемо. Могут образовываться рубцы, может кожа становиться в этих местах более плотная. Бывает такое, что волоски после микроблейдинга становятся выпуклыми, как будто эффект 3D. Аппаратная же техника заживает очень легко и комфортно. Совсем маленькие корочки, нету потом шрамов и рубцов, кожа не меняет свою структуру и остается такой, какая она была изначально. Аппаратная техника также намного легче переносится по болевым ощущениям. Сама процедура практически безболезненная и проходит очень комфортно. В микроблейдинге же все наоборот. Представьте, вам разрезают кожу и туда втирают еще что-то. Ты втираешь мне какую-то дичь. Естественно, вам будет очень больно. Даже анестезия не поможет все равно болевые ощущения намного сильнее, чем с аппаратной техникой. Конечно же, микроблейдинг это не чистое зло, но он не подходит всем. Он работает только на жирной, толстой, пористой коже. Аппаратная же техника подходит абсолютно всем, обладателям всех типов кожи, любой плотности и любого возраста. Именно поэтому я за аппаратную технику.